про войну начинать, то я так подумал с этой песней. но связана война с песней, ну, по крайней мере, с моим творчеством, как никуда не деться на всю жизнь это. Поэтому вот такие, кто песню пули слышал хоть бы раз, поймет. Спросите каждого из нас. Что в мире нет. Прекраснее напела, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, С внезапным ощущением тревоги, Она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись. Не сохранишь таким маневром жизнь, А надо просто двигаться вперед, Сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. А гитара отключена, что ли? Бреет песнями и землями От ручья до соловьям Композиторы в идеях утонули Но однажды вышло, друг, нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули Но однажды вышло, друг, нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули Мы узнали, старина, как умеет петь война В Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять Песню пули Песню пули, под аккорд пять сорок пять, смерть выходит исполнять песню пули, песню пули, рикошети от земли, пули прыгают в пыли. Вон фонтанчики их кому-то потянулись. Не ли перелет, но кто-то жизнь его Песню пули, песню пули, не ли перелет, но кто-то жизнь его Песню пули, песню пули.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 Да. Эта песня, первый раз я услышал в эскадриле нашей Файзабаской. Не помню, кто ее исполнял. Знаю, по-моему, Лёша. Капитоныч, может, помнит. Потом, недавно, совсем помощники выяснили, что Песня была, стихи были написаны Феликсом Чуевым. Я знал его, умер он несколько лет назад, поэт замечательный, сам прошлый военный. Но услышал я у вертолетчиков. Песня замечательная, я ее спою сейчас. А поскольку Феликс Чуев был поэтом, то мотив, а я не запомнил,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 на летном поле мало А в воздухе погоны не нужны У летчиков и маршалы летают И не венков заплаканную зелью А вижу я, как спрыгнув с корабля Они идут, отталкивая землю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 Все в порядке, наверное, чего? Давай посмотрим. Все вроде. Ну вот ваш аплодисмент, песня вертолетчикам. Все летчики, героические ребята, но у нас в Бадакшане, ну действительно, транспорт единственный вертолет. И когда командир полка 860 го отказался подписать... Взаимопомощь, план, который мы сделали. На случай Вилла стояла на окраине города, закидать нас гранатами это очень просто было. Афганского, до полка 10 километров, и он отказался. Он сказал: ночью с 8 до 5 утра мы не поедем. А вот, а вертолетчики, погибший, Камэска Виталька Балабанов, майор, и его, вон, Саша, был свидетель разговора, я пришел, ну куда? когда они план подписывать. Ну, только вертолёчки, больше кого нет. Тогда Виталька, еще трезвые там были, все, по-моему. а говорит, ерунда, сейчас мы Нурсове вычистим до да, города Трасса. А как же советники? Не, извините, но они выберутся сами там. А мы каскад спасаем. Вот лучше, друзья, каскад это Бадахшанская. Поэтому спою еще одну песню. Потери были большие, друзей... Вот мин 24, командир Анатолий Карлюк погиб уже в Германии со всем экипажем. Смерть такая, он прошел огней воды там, в Афганистане, летать в горах. Тяжело 24 летать в горах, там же горы и высоко. Восьмерки летали, ну они вообще как бы основные работники вертолетной авиации, боевые, они же и транспортные, и вот на все гораздо. А тут. Короче, непонятным причинам, причине, по неизвестному. А он вместе с самолетом упали вместе с экипажем, с вертолетом, упали в одно глубокое озеро, и немцы хотели их спасти, но по берегу бегал особис с пистолетом, стрелял в воздух, и немцы не пускал. Утонули ребята. там. Были потери. И в 82 и 83-м. Извините, что говорю такие горькие слова и грустные. Но нас отправляли. В 1981 году, и в начале 1982 -го говорили, что за 81 один год в Афганистане погибло 72 борта вертолеты. 72 посчитайте с экипажами. От 3-4 человека Значит, никто не вел учет, сколько погибло вертолетчиков, сколько там погибло и сколько их они спасли. И сколько они уничтожены ими, значит, на БШУ и там, врагов, так как бы. Ну вот, поэтому эта песня, конечно, написана. Визбором, конечно, про горы. И я говорил уже, что первое время как-то мелодии делать некогда. А есть такие песни, у вот таких замечательных наших авторов: Городнинский, Визбор еще. Которые не надо, в принципе, переделывать вот их ну, чуть-чуть только про Афганистан. А может только слова поменять. Но вот такая песня. В 82-м году написанная. На смерть погибших вертолетчиков, друзья Просто те песни, которые в Афганистане записывал, которые расходились Ну вот и поминки за нашим столом А знаешь, дружище, давай о другом Опять про полеты Баграм и Кишин Не хочется что-то Давай помолчим Ну что там с погодой Нормально пока На утро к панширу Уходим борта Пропеллеров свист Команда на взлет. А сколько он падал? Там метров шеста Ну что ты глядишь там? Картинки гляжу А что ты там шепчешь? Я песню твержу Ту самую песню Какую уж еще? Ту самую песню про слезы со ще так как же нам быть проклинать ли паншир и весь этот дикий неласковый мир и сердце прижало кинжалом к скале так выпьем пожалуй пожалуй А вот первая песня, я тоже пел, просто повторю, потому что всем вертолетчикам, а в первую очередь нашей фазабадской героической, и живым ушедшим она посвящает. Первая колонна. Здесь вам не неравнена, здесь климат иной, здесь горы вершины и солнечный зной, и медленно под серпантину колонна повезет. Опять засада, оно а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, И только случай решает, кому повезет. Опять засада, оно а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь. И только случай решает, кому повезет. Броня БТРа раскалена, ему недолгая жизнь дана. До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, Глядит четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, Глядит четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Прожит под пулями броня, Пытается смерть достать тебя, Ты ей ни раз, не в глаза глядел. Но сквозь пороховой туман Ты слышишь гром мой душман, И землю пробили десятки огненных стрел.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 Мы тоже выручим не раз тебя, как ты сегодня нас, и выпьем не раз за дружеским столом. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, недолюбил, и никогда не забудем мы о ком. С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, недолюбил, и никогда не забудем мы о ком. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится вдвойне и потому за дружбу второй стакан.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 самого боя постарайся вернуться живым из жестокого самого боя Ты, конечно не бог и не черт ни к деньгам ни к шелкам непривычный ты обычный военный пилот работяга войны необычный как бы горе ни горбило плеч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 Блестят на груди орденам Руки женские вылечат душу И останется эта война Где-то там за криптом гендукуша И останется память жива Что дороже любого богатства И великая степень родства Боевое военное братство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 Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Постарайся вернуться живым Из жестокого самого боя Это называется 24 четвертого года войны» Вся эскадрилья гуляла Вот за исключением тех, кто спасал человека Срочно Не слышал Небесо кружится, снег над крышей, затянутого в облака, полночный небосвод, Звучит случайный вальс над модулем притихшим, И под его напев уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем.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 Домины под ногой, на пули увезка. да новые друзья, до старые тревоги. Домины под ногой, на пули увезка. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчи.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 Звезды закружил, плывет, качаясь в вас над древними горами, Не слушая войны, не ведая границ, мы грезим на его любимыми глазами, пожатием нежих рук и шорохом. Мы грезим его Любимыми глазами Пожать им нежных рук И шорохом ресниц Пусть голос твой охрип Мне тут звукок фальши Кончающийся год Не зарастет пыльем Играй, пилот Играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоеем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоеем. Ночь коротка. Лежит у меня на погоне, Незнакомая ваша рука, после тревог, спи городок, Я услышал неводивальца, И сюда загляну на часу. Хоть я с вами совсем не знаком, И далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова.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 над модулем притихшим, и под его напев приходит новый Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит новый Сейчас тут я запутался немножко. Да, ну и эта песня. Она тоже она была написана. Вот. Новогоднюю ночь практически в 83-го 82-го на 83-й год. К сожалению, не дождались мы. Ни Капитоныч, ни нашего замечательного комиссара. А, естественно, и мы, мы все выпили, и, мы пить не, не, не, и тут не досталось, потому что <свят> вот так, так просто, вот, чтобы развить обстановку тягостную. Однажды мы приехали на Майдан туда, в эскадрилью, и обратили внимание, в нас повели в столовую, ну, как всегда, там, друзья. но свиньи-то у них жили там, он свинина была какая-то, овчарки тоже. А вот шоколада не было ни хрена, который положен никаких там который положено, там, как всем летчикам и вертолетчикам в первую. И не было положено 300 боевых вылетов и 10 суток профилактории в России. Никто там, они перехаживали по много раз. Мы решили, что это несправедливо, поехали на базар там, у себя дома, закупили два мешка абрикосов, ну какие-то витамины. Привозим два мешка абрикосов, помнишь? Да-да. Ой, да, ребята, там, в Вадим, Балабанов, там, ой, здорово, как витамины. Ну, мы радостные оставили, приезжаем меня через два, как абрикосы? Все нормально, говорит Игорь, все нормально, пошли покажем. Стоит две такие фляги армейские, 100-литровые, да? Там что-то розовое пенится. Я говорю, чего это? А попробуй. Витамины, ну да. Что сделали? Абрикосы замутили брагу, вместо сахара карамели накупили в военторге, тоже там полмешка. И ждут. Когда она забродит? Ну, в обычных условиях там надо неделю, может быть, 10 дней, да? Для переработки продукт готов. Его же надо крутить, вертеть там где-то. Ну, а тут стоит, просто стоит. Нет. Неделю, нет. Это и мы через дня приехали посмотреть, что там. А запенилось уже там. Попробовали, сладко-сладко, нормально. А чтобы получился конечный продукт, что можно было в аппарат, ну, знаете, там, туда. его. Как, зачем? Ну, вот, вот, да, вот именно зачем. Вот Через неделю. Через неделю, приезжаем через неделю, по делам, по бою, уточнить, чего-то такое, БШУ. Вадим тогда, Бурага. Пошли, говорит, попробуешь. Подходим. Половина. Все, говорит, пробовали, подходили. Еще неделю приезжаем, ничего, одно сусло на дне. Подходил, эскадрилья пробовала, готово, не готова. Ну, потом мы, значит, думаем, ну что, витамины, правильно все, что там, абрикос с карамелями. Сами изготовили потом. Вон, Коля, свидетель. Антинаучно было и антивоспитательно, подначить к нашим солдатам. Ой, да, враги перегнали такие. Перегнали и позвали вертолёчков. 10 литров уже. Ну и 10 литров кончилось часа за два. Солдаты разобиделись, потому что думали, что им достанется. Не досталось, потом им вернули. У тех же вертолёчков, ребят перед солдатами как бы вот мы обещали, они перегоняли честно эту брагу, не пили эту брагу, они там ждали, когда самогон, перегнали, как? а здесь они нам еще выбросили козу или козла, кого там выбросили-то? Архара, это хрен его знает, ну святое дело же туда, но мы и туда, ходили, солдат, ходили обиженные. Ну, тогда мы, ребята, выручайте, опять в эскадриль. Ребята говорят, нет, не проблема. Сейчас залетели минут на 15, накачали, там там же технология была отработана. Помнишь там? Против, красиво, против обледенительной жидкости. килограммах да? килограмм солдатам отдали. Пить только по разрешению 50 грамм спирт. Уладили этот конфликт. Значит, вот эта песня, 81 Я не знал, что кто-то погибнет, и не думал, и не хотел...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 Огненные трассы дошакам, тянутся прерывистые встречные. Огненные трассы башекам И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алые высветят право на посадку и на жизнь.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 Разбеглась в квадратиках полей. Вот песня была задумана давно. Вот единственное, что... Сейчас. Вот так. Значит, ну я говорил тем, кто эту песню слышал, я в прошлом году вам представил. Это, в общем, из-за чего, собственно, Сербор в Афганистане? Да, в общем-то, на всем Востоке и Сирии. Когда там говорят мне сейчас... Американцы, американцы, нет, злейший враг не Америка, те просто самодовольные идиоты, бресающие оружием, злейший враг России всегда, во все века, была Великобритания, Англия, всегда, это ее интерес на Востоке, и в Сирии, и в Афганистане, всегда, это ее стараниями, линия Дюранда, или Дюранда проведена, а у них не получилось у них из Афганистана сделать ни Пуштунистан, не получилось сделать у них Индокитай, присоединить все в одно какое-то государство. Две попытки, две битвы, одна прямая в Англии, выкинули английский экспедиционный 30-тысячный -30 корпус, никого не осталось из Афганистана. И сейчас, ну, кто помнит историю, знаете, вот, 1984 год, Африди и Шинвари. Три месяца воевали с Пакистаном кочевые племена пуштунов. Это горные пуштуны, которые никому никогда не подчинялись. И чтобы как-то утвердить, в индокитае это американцы, понятно, Вест-Индийской Инди, компании, все вот это, чехарда Индокитая, а в Афганистане не получилось. Они непокорные вообще, ребята, Афганистан. И сломить их оружием нельзя, никак, да и весь Восток такой же. Воевать э, и торговать они умеют. И лучше донесоваться, Поэтому англичане решили больше там не рисковать. Вот так на глаз Мортимер Дюран, премьер-министр Великобритании, провел линию. Она называлась Линия линии Дюранда. Никто ее не признает, ни Афганистан, ни Пакистан. Пакистан образовался благодаря этой линии Дюранда. Это граница вот такая между Пакистаном, Индией, Афганистаном. Значит, Китай вообще никогда там это, плевать на них, на всех хотел. Вот за линией Дюранда и проходила вся за линией, не за линию, да, сдалась ли она, но а, происходила вся компания афганская. Так что вот... Просто я объяснил, что такое линия Дюранда, такое название экзотическое. И, в общем-то, сам-то, мне неинтересно было, где такая линия там проходит. Вот недавно совсем... Думаю, от чего, чего мне понравилось название. Прочитал буквально два года назад. Сам только уяснил.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 Я знаю, как листочку летел вот с этим. Ладно. Бог с ним. Она, в принципе, кончается там. Ну Ладно, да. Вспомнил. За линией дюранда. Все проще и мудрее. Здесь зачина не выторгуешь славу. И братство по оружию религии своей. Мы выбираем здесь не по уставу. За линией дюранда для смерти нет преград Но ты меня не, не верь, но ты меня послушай Со мною локоть друга и верный автомат И я не пропаду за гендукушем Со мною локоть друга и верный автомат И я не пропаду за гендукушем И ты не торопись, у дела плакать мой Читаю между строчками в газете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 как бы по подстрочнику, ну, не по подстрочнику, по рыбе. Перевод кто-то сделал Киплинга, потом все писали, переводили. Киплинг, надо сказать, поэт замечательный, я его обожаю и люблю, за что объявлен был фашистом где-то году в 1987 году, потому что любил Киплинга. И секретарь ВЛКСМ Мироненко сказал, что Мороз фашистов этот какой-то там. Киплинг певец колониальных походов. Он не певец колониальных походов, он описывал честно то, что видел, и говорил он о душах, о людях. И, соответственно, все факты исторические у него верны. Но надо сказать, что Николай Гумилев, который тоже очень люблю, и трагическую судьбу его понимаю прекрасно, то он не предал своих товарищей по белому движению и сам не участвовал, но тем не менее чекисты его расстреляли, как белогвардейская участник белорусского -за заговора, но гумилева же вы знаете, да, же но Киплинг у него был настольная книга. Киплинга в России стали читать в конце 19 века и вплоть до революции он был известен. Было много переводов Киплинга, значит, эта песня вольный перевод кого-то когда-то. Ее писал и переделал Агранович, Агранович его там сидел, я ее услышал. Да, в институте на практике в Ленинграде, на танковом ремонтном заводе. Кто-то из студент, уже спел. Ну вот я спою, так как ее слышал, вариант много. И мне кажется, что без разницы. Вот тут по Африке, по Азии, по Сирии, по Польше, ну какая разница, где-нибудь. Суть один. Нет на войне у солдата ни отдыха, ни отпуска.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 все по той же Африке и только пыль. Пыль от шагающих сапог. Отдых нет на войне с Так, а кто мне подскажет? Там у нас перерыв. Ольга Алексеевна еще. А, еще 10 минут. Ладно, 10 минут. Да, ладно. Да, жесткий. Жесткий график. Часть а потом вторую, Ладно, тогда это самое. Первый вот. А вторую, видите, не нужно, устал, а... это Текст кончился. Ну, да. Да, я, я же не Путин, у меня же тут, там, мы такие Вопросы ответов нет. тут вот, вот, экспромтом тогда. Ладно. Нет, не, мама, я не, не буду больше, извините. Вань, прости. Вот заслуженный человек сидит, Вань, по кличке Якутск. Командир, подра... Якут, командир подразделения, в Афганистане десантник. Теперь он вернулся только оттуда. Он всегда уходит туда, где горит огонь, и возвращается оттуда огонь. Вот тушит, тушит пожаров много лет. Прыгает с парашютом в, самую, в самое пекло. В Америке зовут таких МЧС, но у них не МЧС, идущий в дым. Вот. Вот прыгающий в дым. Вот он сидит. Попрощайте его, заслуженный... Да. заслуженный человек. В лицо его многие знают, он редко появляется. Только когда из командировок вырывает сюда, в Москву там. Да. Вот. Братцы перекур.